Российским полицейским решили дать еще больше прав и снять с них еще больше ответственности. Правительство одобрило и 13 мая 2020 года внесло в Государственную Думу проект изменений федерального закона о полиции. Законопроект, помимо давно назревших формальных дополнений и уточнений, предлагает новшества, которые вызывают немало вопросов. К примеру, российских полицейских хотят наделить иммунитетом от уголовного преследования упростить правила применения оружия разрешить ограждать места массовых мероприятий и оцеплять жилые дома проводить под видом осмотра фактически личные обыски граждан и скрывать личные автомобили граждан без лишних формальностей первое на что необходимо обратить внимание это предложение дополнить закон нормой о том что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции. Фактически, это заранее выписанная полицией индульгенция. Если закон будет принят добиться наказания сотрудника полиции например, за жестокое избиение участников протестных акций будет практически невозможно. Уже сегодня фраза «У суда нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции» в решении является типовой. Независимо от абсурдности показаний сотрудников полиции, достаточно вспомнить испуг одного из потерпевших отброшенного у него бумажного стаканчика. Статья 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий», санкция, по которой составляет до 10 лет лишения свободы, просто перестанет существовать для полицейских. Предлагается дать полицейскому право применять огнестрельное оружие не только для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, но и если лицо пытается совершить действия, дающие основания расценивать их как угрозу нападения на сотрудника полиции. Другими словами, стрелять сотруднику в граждан можно будет без лишних сомнений, достаточно будет расценить какие-то его действия как угрозу нападения. Предлагается дать полиции право вскрывать машины для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях и не нести за это никакой материальной ответственности. В закон предлагается внести новую статью 15.1. Сотрудник полиции не несет ответственность за причиненный вред гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами или настоящим федеральным законом. Скрывать машины для обеспечения безопасности граждан полиция может и сейчас. Требование статьи 39 Уголовного кодекса «Крайняя необходимость» допускает это деяние для устранения опасности непосредственно угрожающей личности, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами. Но инициаторами законопроекта предлагается дать полиции такое право не только для пресечения преступления, но и для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и при массовых беспорядках. При этом практика показывает, что массовыми беспорядками власти легко признают мирные прогулки граждан по городу. В случае принятия законопроекта любой автовладелец окажется беззащитным. Прописанные в нем формулировки имеют двойное толкование. При этом никакой ответственности за вскрытие автомобиля полицейские не понесут. Это также прописано в законе. Значительно расширяются права полицейских и при оцеплении местности. Вот как это видят авторы законопроекта. Полиция имеет право проводить оцепление территории жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица его замещающих. В границах оцепления полиция может осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов веществ, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Проще говоря, Любой начальник отдела полиции может своей властью оцепить любую территорию от площади до рынка или лесного массива и буквально раздеть до догола любого находящегося внутри человека ну или разобрать до винтика автомобиль. Полиция получит право выставлять ограждение место проведения массовых мероприятий, оцеплять или блокировать территории жилые дома, строения, другие объекты, и внутри них проводить, опять же, личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ, а также осматривать транспортные средства. Отцеплять и блокировать территории полиция может и сейчас в соответствии со статьей 16 Закона о полиции, но только в двух случаях. Первый – это ликвидация последствий аварий катастроф природного техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций. При проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий. И второй случай. При проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан, движение транспорта, Работу средств связи и организаций. Причем вызывает удивление и придуманный авторами законопроекта термин личный осмотр граждан. Сейчас существует юридический термин осмотр, который подразумевает осмотр вещей и предметов. И есть термин личный осмотр, собственно добровольное предъявление гражданинам, содержимого своих карманов. Термин ⁇ Личный осмотр граждан ⁇ юриспруденции неизвестен. И его появление без разъяснения ⁇ очень опасная вещь. Не исключено, что личный осмотр граждан быстро превратится в обыск беспонятых. Авторы законопроекта предлагают переименовать статью 15 ⁇ Проникновение в жилые и иные помещения на земельные участки и территории ⁇ на просто проникновение, но под этой формулировкой значительно расширяется перечень поводов для проникновения. Вместо короткого задержания лиц подозреваемых в совершении преступления формулировка пункта теперь звучит так: для задержания лиц подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяния, содержащие признаки преступления. Предлагаемая формулировка не просто спорна, она допускает двоякое толкование. Это может создать широкое поле для злоупотреблений. Еще одно из нововведений в пункте 2 статьи 13 права полиции. Слова «проверять документы» предлагается заменить словами «требовать от граждан в случае их обращения назвать свою фамилию, имя и отчество» и «проверять документы», «принимать меры по идентификации указанных лиц» если это положение пройдет, то не будет смысла подходить сотруднику полиции без паспорта. Более того, при обращении по телефону гражданин в обязательном порядке будет должен представиться. Это неизбежно повлечет резкое сокращение таких звонков и приведет к росту бытового насилия. Кроме того, это положение еще больше разобщит граждан и сотрудников правоохранительных органов. Предложенные изменения – очевидный ответ власти на усиливающееся недовольство граждан в условиях карантина. Реальной помощи населению от государства практически никакой. А пандемия в России, по оценкам многих специалистов, даже не достигла своего пика. В этих условиях не исключены массовые протестные выступления граждан. Понятно, что власти должны что-то противопоставить вероятному развитию событий, но предложенную конструкцию вообще сложно представить в рамках правового поля. К стражам порядка и так много претензий. Дальнейшее же расширение их прав без усиления ответственности лишь обострит противостояние представителей власти и гражданского общества.